Друзья, всем привет! Э, у нас наступил сезон э, зимней рыбалки. Сегодня привез э, Pro Max 500 -а серии на техосмотр. Гарантия еще не слетела. Хочу, чтобы мне ребята его обслужили. Э, подготовили к, зимней, к зимнему сезону. Вот. Ну и хочу посмотреть, зайти в торговый зал, посмотреть вообще какие сейчас новые модели пришли. Сейчас новые модели, кстати, тоже. Такой же серии, но там двигатели получше, я почитал немножко, там движки, конечно, что получше. Сейчас зайдем внутрь и проконсультируемся, что нам расскажет консультант, посмотрим, что из себя представляет новые снегоходы. В общем, погнали! Так, ну что, друзья, посмотрим, я хочу посмотреть, какие новые экземпляры тут есть. А вот, кстати, приветствую. Привет. Это новые, да, вот эти, получается, да, снегоходы. Красный хит этого сезона, промо секут, 20-сильный. На данном рынке нет, цена-качество у не соответствует 100%. 20-сильный мотор, 500-я гусянка, сразу же широкие лыжи, полностью закрытая подвеска рамы. Прям отличный снегоход. Ну, более менее вот смотрю, вот новые модели, фары какая-то появилась Да, это комплектация X Motors То есть дополнительного фара, также установлен защита ревал, защита дни еще расширители, расширителя. И так дополнительно сразу же стоит усиленный цепь на капитана. Они уже все 20 по новой модели, новый пластик, новая рама. Отличная модель. Про эти, что это стелсы, тоже рассветка, смотрю, прикольно. Кановская рассветка по желанию для клиента можем наклеить на любой информации XE. Ну они получаются не те же самые, просто рассветки разные. Естественно. Я, в общем, вот, смотрите, кстати, такой же, как у меня. Серьезно? А это получается тот же самый. Или это другой уже. Просто он точно так же выглядит. У вас какого года модель? Прошлого года, 2021 года. Ну смотрите, первое, что было забросается, это естественно отдувка. Начинается обдувка, да, обдувка двигать. Теперь он греется намного меньше. Это именно с этого года прошло, вышло в одну возможно, вы их не заметили. Сразу же говорю, о том, что была полностью изменена телега. Телега теперь стоит алюминиевая, там небольшой сплав уже из других двух металлов. Теперь она на 3 мм толще. То есть теперь ее подваривают, ничего не нужно. Теперь наверное, совершенно Также стоит здесь новый мотор на 28 семь, уже сбалансированным баллом. То есть вибрации, которые возможно мы в свои послабодные версии. А теперь их нет по слову совсем. Смотрите, если вас заинтересовала данная модель со всеми новшествами, то у нас есть система трейдинга. Можно без проблем с следующий у вас находится уже на ТО мы отправим вам менеджера, он оценит с небольшой доплатой заберете здесь из наличия уже на рынке. О, нифига себе! А че, вы смотришь, что, вы смотрите уже трейдинг появился что ли? А, друзья, прикиньте, трейдин у них есть. Бля, так-то аппарат вообще нормальный, блин. Он получается и мощнее будет, и как бы и новый, и гарантия уже будет не три года дается вообще-то, насколько я знаю, три, три года. года да? не брать на помощь Три года. А, можно сказать, если я сдаю, там посчитают, скажут сколько, блин, я не знаю. Ну короче, вы посчитаете там скажете сколько вообще надо доплатить, оцените все это. Блин, ну так-то тема, слушай. ну вообще мне понравилось тем, что он еще чуть-чуть помощнее, ну в целом он тот же самый, тот же самый аппарат, блин. и пробег, считай, нулевой, новый аппарат, и 3 года будет гарантия. А как это, долго будет процесс идти? Я думаю, я с новой фото здесь, сегодня все решим. Сегодня, да. Блин, так-то заманчиво предложение. Ладно, подожду, я, короче, сейчас смотаюсь там по городу. Там позвоните мне, если что. Да, ну, вот скажешь, что там что, я приеду и там уже, наверное, обсудим. я просто уже не знаю, что и сказать. Вот что я на нем ездил этот сезон, ну, тема, я хочу оценить вот этот. Посмотрим, как он все поведет. О, Витек, здорово, здорово, здорово. Че, да с, ру... с рукой? Да пипит, Короче, Витек, есть тема Сейчас ездил в x Там, короче, этот Предложили такую тему Как она называется? Трейдин, да, trade -in. Короче, Они говорят, что можно обновить Снегоход, вот почему я тебя и вызвал поможешь мне Чуть-чуть там с погрузкой Друзья, короче, такая тема Сейчас мне позвонили, буквально Ну, час наверное, где-то прождал сказали что можно будет уже забирать погружать снегоход вот я подумал и решил вот взял с собой помощника напарника будем сейчас грузиться и сказали короче где-то ну оценили где-то 43 тысячи получилось ну что, поедем давай да, да, нормально посмотришь как раз ну, как будет. он выглядит ну почти то же самое но он просто будет помощнее ну, так нормально тема вообще Тем классная еще новые уже с ну, гарантией да. еще да ну, гарантии но да, тем да. более тогда взять уже новый не мучиться а ну, этот ладно, что да. если забирает не так дорого же что сорок тысяч то ты знаешь что опять у тебя новый ну да ну все друзья сейчас короче документы там собирают сейчас еще раз позвонили сказали что можете приехать сейчас только документы до дооформят, и все мне только надо будет подписать там росписи свои поставить и все и Алга с песней вперед Просто подписано. Mm -hmm. Ну да, я смотрю, прям продумано, сделано. Mm -hmm. подставка. Чисто хорошо, но лучше сила. У него на гусянке на следе погрузки мне установили спинку заднюю с того снегохода сняли и кофер тоже ну, кофер в принципе мы сами установили вот осталось загнать прицеп сейчас попробую заехать прицеп он должен прям чуть как вместиться Ну все погрузка совершена буквально тютелька в тютельку сейчас еще опущу этот э, прицеп он более менее выровнится сейчас до гаража выгрузка будет в гараже Вот. ну в ближайшие выходные дни может быть завтра посмотрим поеду на рыбалку покатаюсь по, по снегу снега конечно у нас не так много но уже хватает лед, уже 40 сантиметров, это точно, я уже был на рыбалках, замерял толщину льда. Все, добрый путь, поехал я до гаража.